Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео расскажу про новую интересную монетку. Называется GigaCoin. Монета появилась совсем недавно. В общем, что у нас по собой монетки? Здесь мы пропустим то, что у нас, скажем так, все закрыто, быстрые транзакции. С этим мы немного проезжаем вниз. Здесь у нас PostMining, здесь у нас мастерноды. В общем, скажем то, что сейчас у нас актуально. Майнинг немного отходит на второй план. Сейчас у нас берет, скажем так, первые места. Это мастерноды и постмайнинг. Всего у нас получается 1 миллиард монет будет. На мастерноду надо 100 тысяч монет. Довольно-таки решили они здесь запустить проект на больших цифрах, скажем так. То есть сама стоимость мастерноды, как мы видим, небольшая. Это 0,15 биткоина. И, соответственно, у нас с каждым пресейлом будет все выше и выше. То есть те, кто зашли на старте могут потом немного, а даже не то что немного, а довольно-таки много заработать денег. Потому что потом даже на приседе будет мастерство стоить дороже. А те, кто зашли первые, могут себе накопать, скажем так, много монет. И потом эти монеты даже можно ими будет торговать до открытия биржи. То есть те, кто первые зашли, как я обычно и говорил, следят за новостями, скажем, те, кто в движухе, те и зарабатывают. А те, кто хотят просто, блин, вкинуть денег и сидеть ждать, те... По сути, сами понимаете, могут нифига не заработать. Это надо строкие проекты выбирать, чтобы долгосрок. И скажем так, это как пассивный доход. В общем, что у нас по дорожной карте. А точнее, как они распределяются у нас тут монеты. На листинге, маркетинг. Там на bounties всякие. В общем, с этим мы куда у нас распределение пропускаем, так как нас интересует быстрый доход. Здесь у нас по дорожной карте. Смотрим, что у нас. По дорожной карте, у них разработка плагина WordPress и Shopping они будут делать свои, обновлять. В общем, потом у них Swap намечается, маркетинговая компания В общем, сильно заглядывать не будем. Главное, что у них тут будет быстрый листинг, мобильные приложения и релиз белой бумаги. Для нас это самое важное. В общем, пока у нас больше здесь ничего интересного на сайте, скажем так, нету. Поэтому пропускаем дальше, попадаем на топик на Bitcoin Talk. Здесь у нас анонс был 10 июля. Здесь более подробно расписано все по самой монете. И что у нас выходит? Первые 10 нод по 0.15 отлетает, потом по 0.2, а потом по 0.3. То есть к последнему пресейлу у вас уже ноды накопают еще на ноду, а то и на 2. И вы можете их даже немного дешевле, потом уже кому-то продать. Ну, небольшая спецификация по самой монете у нас э, получается алгоритм Quark. Zero протокол у нас здесь идет. На ноду 100 тысяч, как я еще раз говорил. Примерное время, когда закончится все это, это примерно 2 года. То есть за это время примерно по их расчетам должно быть миллиард монет. Получается, примайн у них идет 10% потом как они его распределяют на развитие и 50, ой, 55% идет на сам, самих разработчиков то есть то что они все положат в карман также у них здесь есть он проект развивается они подтягивают к себе людей в проект поэтому если вы там разбираетесь там в веб-дизайне там либо можете настроить в приложениях вас могут взять все в команду насколько я понимаю и заплатить вам неплохие такие скажем бонусы в общем, что я хотел сказать, проект новый, проект развивается, можно за ним понаблюдать, немного прикупить, по крайней мере, если на старте взять прикупить ноду, цена небольшая, в принципе, должно купить себя и еще неплохо можно уйти в плюс. Что еще хотел сказать, заходите опять же в Discord, там, как говорится, можете халяву вырвать и будете в курсе всех новостей, а у кого есть новости, у тех есть бабки. В общем, пока у меня на этом все. Так что давайте-то, если есть вопросы, пишите в комментариях, поддержите лайком, подписочкой на канал. Ну а пока у меня на этом все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.